Добрый день! Сегодня покажу один инструмент, с помощью которого можно узнать минимальный размер оплаты труда буквально за пару минут. Власти периодически изменяют минимальный размер оплаты труда, но поскольку он привязан к расчету различных показателей, например штрафов, пособий и других, то, соответственно, периодически необходимо узнавать, какой именно действует на текущий момент актуальный размер минимальной оплаты труда сокращенном рот данный инструмент бесплатный но прежде чем мы к нему придем необходимо выяснить два понятия которые помогут правильно пользоваться данным инструментом итак эти два понятия это минимальный размер оплаты труда и минимальная заработная оплата чем они отличаются и что они из себя представляют Начнем с минимального размера оплаты труда. МРОД устанавливают на федеральном уровне, он действует на всей территории РФ и устанавливают его законом. Иными словами, федеральная власть устанавливает минимальный размер оплаты труда, который действует на всех регионах. Но в законе также предусмотрено, что региональные власти могут устанавливать минимальную заработную плату, сокращенно МЗП, которая собой может заменять минимальный размер оплаты труда. Давайте посмотрим, что из себя представляет минимальная заработная плата. Минимальная заработная плата устанавливается на регион региональном уровне, а не на федеральном, действует только на территории того субъекта Российской Федерации, на котором она принята и устанавливается региональным соглашением, то есть не законом, в отличие от федерального МРОД, а региональным соглашением. Таким образом, минимальная заработная плата отличается от МРОД тем, что она может приниматься региональными властями на своем уровне и фактически может заменять собой МРОД на той территории, на которой собственно, действует соответствующая региональная власть, то есть в соответствующем субъекте Российской Федерации. С минимальной заработной платой и с минимальным размером плата труда Определились, теперь мы понимаем в чем состоит отличие, можно перейти непосредственно к инструменту, с помощью которого можно узнавать актуальный размер минимальной заработной платы или минимального размера оплаты труда. Под видео найдете ссылку на данную статью, в данной статье в самом конце. Найдете кнопку ссылка и «Проверить мрот», которая ведет непосредственно на данный инструмент. Кликаем на него и переходим непосредственно. На соответствующий инструмент данный инструмент является справочная информация о размере минимальной заработной платы в субъектах Российской Федерации. Данный Информацию готовят специалисты системы Консультант Плюс и размещаются соответственно в ней. На момент записи информация составлена по состоянию на 1 октября 2020 года. Если вы будете смотреть это видео позже, то, соответственно, по ссылке будете переходить на данную справочную информацию и, возможно, данная информация уже будет обновляться, если будут вноситься изменения в размер минимальный размер оплаты труда. И, соответственно, вы здесь увидите дату актуальности, сведений, которые включены в данную справочную информацию. Непосредственно для поиска минимального размера оплаты труда нам необходимо опуститься и посмотреть в таблице. Таблица состоит из трех графов, то есть это субъект Российской Федерации, минимальный размер заработной платы в рублях и основание, то есть то основание правовое, которым установлен соответствующий МРОД или МЗП. Первый у нас идет республика Адыгея, в ней установлен МРОД в размере 12 130 рублей, то есть это на текущий момент общефедеральный минимальный размер оплаты труда, который действует на всей территории России. Он установлен федеральным законом номер 82 от 19 июня 2000 года. В него периодически вносятся изменения, когда увеличивается размер минимальный размер оплаты труда. Для примера, в республике Бурятия МРОД также составляет 12 400 рублей, но он установлен региональным соглашением о минимальном минимальной месячной заработной плате. Иными словами, в Бурятии установили минимальную заработную плату, но привязали ее в размере равном рот. Не знаю, в чем, собственно говоря, смысл, но в Бурятии решили поступить именно таким образом. Каким образом можно быстро находить свой регион? Здесь есть поисковая строка. Можно ввести соответствующий ваш регион. Например, проверим Москву. Кликнуть «Найти». И вот в таблица нам выдает непосредственно минимальный размер оплаты труда. В Москве установлен МРОД в размере 20 361 рубля. Этот размер равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения, который установлен в Москве. Данный МРОД установлен московским трехсторонним соглашением от 19 сентября 2018 года. На данное соглашение можно кликнуть, перейти по ссылке. Поскольку система Консультант Плюс является платной, но она предоставляет, компания предоставляет некоммерческие Доступ, то доступ к данному соглашению предоставляется только в некоммерческой версии и предоставляется по расписанию. сегодня у нас не выходной день, выходной день если вы зайдете в эту систему, то соответственно можете увидеть данное постановление, вернее данное трехстороннее соглашение и ознакомиться с его текстом. Таким образом, используя данную справочную информацию к системе консультант плюс, можно буквально в течение 1-2 минут прокачать любой регион на предмет установленной в нем минимальной размера оплаты труда, либо минимальной заработной платы и узнать точное правовое основание, которым данный МРОД или данная минимальная заработная плата установлена. На этом все. Если было полезно, делитесь данным роликом. Подписывайтесь, если хотите. Увидимся в следующем видео.